Всем привет, друзья! С вами Антон Ларин. Сегодня у нас интересная подборка самых необычных средств передвижения, которые существуют в мире. Я уверен, у меня есть чем вас удивить. И, конечно же, перед просмотром хватайте что-нибудь вкусненькое и присаживайтесь поудобней, ведь впереди вас ждет 20 минут топового контента. Также, ребят, в конце специально для вас у нас конкурс на 1000 рублей, которую сейчас любой из вас сможет забрать абсолютно бесплатно. Ну, вроде бы ничего не забыл. Теперь мы можем начинать. Первым в моем списке будет вот такой красивый бирюзовый джип с открытым верхом. Как-то давно я был на Кубе, и нас там возили на похожих машинках. У них были такие же клевые миниатюрные фары, необычная окрасы и не было крыши. У этой модели полностью работают все фонари, да и вообще она смахивает на настоящую тачку сделай ее немного больше был бы вам реальный джип кстати я сейчас узнал эта модель является копией одного итальянского джипа 1989 года надо же какой old ее создатель видно парень шарит в раритете а эта машина была придумана уже не абы кем а настоящими инженерами из не менее настоящей компании Kia, радующие людей по всему миру своими машинами уже много лет сидели ребята сидели и тут им в голову пришла идея сделать крутой трансформер но они и взяли за идею какую-то старую модель кроссовера, оснастили ее всем, чем надо, и попробовали запустить. Как вы видите, получилось вроде бы даже неплохо. Правда, осталось доработать возможность передвижения в этой самой форме, но ну и в идеале бы движение частями так называемого тела робота, а в остальном проект уже определенно удался. И на минуточку то, что вы видите, было <кх -кх -кх -5>, <кх 5 лет назад. Да-да, вот так бежит время. Все давно придумано, а мы узнаем об этом только сейчас. Может уже есть что-то, о чем мы заговорим лишь через пять лет? Потом поищу. Какие только образы не придумывают водители бигфутов для своих любимых машинок. Так на сей раз мы с вами смотрим за акулой, настоящим мегалодоном мира бигфутов. Звук, конечно, во время езды просто потрясающий. То ли я настолько люблю это трех моторов, то ли реально он какой-то особенный, какой-то гипермощный по сравнению с обычными, даже спортивными машинами людей. Напишите об этом в комменты, пожалуйста. Ну а также не забудьте понаблюдать за выступлением акулы. Парнишка задал жару, это точно. Трюки хоть и смотрятся где-то легко, но поверьте, это совсем не так. Сделать их реально непросто. Ого, как классно! Это подводный скутер с Кубаду, с которым занятие дайвингом станет в несколько раз проще. Главным преимуществом аппарата относится избавление от необходимости в маске и мундштуке путем постоянного пополнения воздуха в прозрачный купол. Кроме того, теперь не нужно носить весовые пояса или воздушный ресивер, ведь они уже здесь установлены. Также добавьте сюда возможность покорять глубины при двух с половиной узлах и идеальный транспорт готов. Для того, чтобы на нем понырять, вовсе не обязательно проходить долгую подготовку и быть пловцом. Даже новичок... у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 а вот это еще одна легендарная тачка. Она называется Land Rover и является какой-то старенькой моделью, которую сейчас, наверное, и не вспомнить. Тем не менее, машинка всегда славилась своим качеством и долговечностью, поэтому и ее мини-копия еще долго прослужит. Используют люди ее так, чисто на дачных делишках, чтобы детям было не скучно. Хотя, судя по видео, мне кажется, что и взрослые отъезды на этом ровере не слабо кайфуют. Ну а что, машинка вместительная, с грузоподъемностью у нее тоже все более чем в порядке, выглядит нормально, сигналка есть и довольно мощный мотор, который когда надо ускорит. Все очень круто. А эта ласточка обязательно приглянется всем юным фанатам Форсажа, и в частности Доминика Торетто. Скажите мне, на чем Доминик любил гонять больше всего? Точно, Мустанг. И мне кажется, эта мини-версия заслуживает быть в нашем выпуске. Чистая классика. Вот правда, даже я, взрослый парень, не могу оторвать глаз. Эти гладкие линии, цвета, строгий перед. М -м -м. К тому же, как мы видим, места здесь хватит на двоих. А это значит, что еще и друга можно позвать. Ну и, конечно, я не мог не отметить салон. Огромный руль, череп, переключатель передач. Вот что реально мощно. А еще, еще у машинки работающие передние фары. Как вы думаете, что это такое выезжает? Какой-то танк? М -м? Ну а может быть что-то типа бункера на колесах? Фу, ребят, мыслите более широко. Это еще одно творение любителей все ломать и крушить, на сей раз выполняющая задачи в прямом смысле. И нет, данный робот не гоняет и не прыгает, как тот же Грейвдиггер, зато не менее круто выглядит, и имеет стальной хват в прямом и переносном смысле. Да блин, вы только зацените, как он разорвал стоящую перед ним машину, это же просто очуметь! Вот это жесть! Хотел бы я попасть на подобное шоу, уверен, там очень круто. О, ну а вот это уже совсем другой разговор. Если предыдущий велосипед – это что-то древнее, что-то для тех, кто является бедным рабочим человеком, то вот эта модель – для полной противоположности. Для тех, кто кайфует от жизни и берет от нее все. Велосипед имеет три колеса, ярко-золотой окрас и блестящие, как зубы какой-нибудь суперзвезды, диски. Все это приправляется мягкой, как кожа младенца, бархатной тканью и шикарным рабочим механизмом. Ах да, чуть не забыл, еще и топовым принтом – Короче говоря, если бы у царей раньше были велосипеды, то они бы выглядели как-то так. Ставьте лайк, если тоже хотели бы себе такой транспорт. Смотрю я, значит, на это видео и думаю, какая крутая винтажная тачка. Настоящее наслаждение для автолюбителей. Как вдруг прямо на моих глазах она уходит под воду и чувствует себя там очень даже комфортно. Вы не представляете мой шок. Я уж думал, что парень совсем спятил топить такую красавицу. Но все было спланировано. Это компактный автомобиль-амфибия. Называется он Amphicar 770. Производился и выпускался в Германии в период с 1961 по 1968 год. Причем именно этот плавающий автомобиль является единственной амфибией, выпускавшейся серийно. Планировалось, что Amphicar 770 будут использовать люди, проживающие на берегах рек. Так им было бы проще переправляться. Но, к сожалению, вся эта история закончилась довольно печально. Для управления машиной на воде требовались лодочные права, а маломощного мотора не хватало для динамичного передвижения по суше. Не все же взрослым веселиться, играя на бездорожье. Пришла пора показать кое-что и для детей. Так, например, есть вот такой вот электровелосипед небольших размеров и с ярким привлекающим внимание внешним видом. В первую очередь хочется сказать всем взрослым, не переживайте. Скорость тут имеет некий лимит, поэтому ребенок не улетит на 100 км в час куда-то вперед. Во-вторых, конструкция очень прочная и надежная. Ничего ни при каком условии не сломается, не погнется и все такое. В-третьих, у велика удобная посадка подставки для ног, легкий руль и, как я уже сказал, офигенный внешний вид. На очереди трак от Volkswagen. Вернее, модель Volkswagen, а не производитель. Машина получилась очень забавной и в то же время полезной. Выглядит она так себе, соглашусь. Зайдет лишь тем, кто тащился от старомодных моделей транспорта. От потертостей и всякого такого. Любителям же технологии это вовсе покажется корытом. Однако, все может поменяться на моменте, когда они увидят тачку в деле. Она не просто кажется большой, она реально в высоту больше человека. Да, выглядит как будто сплющенная, но на самом деле в нее свободно помещается несколько взрослых человек. А грузоподъемность составляет... составляет... сколько-то составляет. В общем, много это точно. На такой грузовик спокойно можно нацепить прицеп и отправиться в дальнюю дорогу. Для создания следующей машинки человек решил не использовать никакие известные прототипы. Ну, то есть это чисто его воображение. Хотя, нафига я вам вообще это рассказываю? Как будто реально кто-то мог это скопипастить. Это же самодельная тележка. Правда, выглядит она куда круче, нежели звучит. Тележка очень красиво, лакирована красного цвета. Имеет потрясную отделку внутри и супер красивые детальки снаружи. Каждый элемент пропитан качеством и красотой. Прямо смотрю на нее и никак не налюбуюсь. Это, наверное, странно, но я бы хотел себе такую тележку. А это, наверное, самый маленький электромопед, который я когда-либо в своей жизни видел. Да-да, вам не послышалось, именно электро. У него прикольная синяя основа, имеющая необычный внешний вид. Колеса очень маленькие, но в то же время в меру широкие. С их помощью вы смогли бы передвигаться по дороге и забираться на разные там бордюры. И чтобы кататься на нем, вам не пришлось бы изворачиваться и пытаться прокручивать педали. Нет, совсем нет. Просто садитесь, включаете его и зажимаете газ. Мопед достаточно быстро и шустро доставит вас из точки А в точку Б. Каждый знает, что танки – это огромные гусеничные машины с закрытым верхом. Этот же паренек решил разрушить все стереотипы, собственноручно создав модель с открытым. На удивление, танк получился большим и вроде как удобным. Даже кресло мягкое. Кроме того, он оборудован гусеницами, что гарантирует отличную проходимость. Конечно, на таком самодельном транспорте далеко, как говорится, не уедешь, но на даче погонять, удивив или даже шокировав местных, можно. Мне кажется, что я не перестану сегодня удивляться. Народ, представляю вам всю Blue White Shark Mix. Это скромных размеров подводный скутер, оснащенный двумя винтами. Для лучшей плавучести он оборудован съемным поплавком. С помощью такого устройства вы можете погрузиться на глубину до 40 метров и полностью контролировать процесс. При этом организм не будет перегружен. А то, думаю, вы знаете, что дайвинг – дело непростое, и здесь нужна долгая подготовка. Такой скутер отлично подойдет как юным дайверам, так и взрослым, более опытным ребятам. Что касаемо управления, на корпусе аппарата располагаются две кнопки для старта. Там же есть крепление для экшен камеры чтобы потом хвастаться перед всеми, как вы круто поныряли. Скутер вращается на 360 градусов, так что ни один морской обитатель не будет обделен вашим вниманием. Любил я, конечно, в детстве поиграть в дальнобойщика на компе. Сидишь себе, катишь по дороге, слушаешь музыку, все спокойно и хорошо. Но думаю, что пришло время менять уже имеющиеся игры. Со мной солидарны многие производители, и их продукты тому прямое подтверждение. Но у меня тогда один вопрос. А какого фига никто еще не сделал игру с такими вот фурами? Разве подобные дальнобойщики были бы не столь интересны? Пфф, да не заливайте! Конечно же в них все бы рубились. А еще бы и онлайн! Ну, короче, сказка. Жду не дождусь. Надеюсь, все же ребята на программистах одумаются. Ставьте лайк, если согласны со мной. Скажу честно, по-моему, эту Бэху я уже где-то видел. Вроде бы она один из первых трансформеров машин, которые вообще были созданы любителями техники. Однако, несмотря на свой возраст, тот принцип и та скорость, с которой она это делает, по-прежнему удивляет. Все максимально четко, без ошибок и без лишних остановок. Крайне красивое зрелище. Не зря вон столько людей вокруг робота собралось. Люди понимают, где красота происходит. Единственное, что вроде как он пока не ездит, но это не точно. В любом случае, даже если оно и так, ребятам будет над чем поработать. А то был бы идеальный робот. Так ведь неинтересно, да? Не только на таких лодках люди могут передвигаться по земле и по воде одновременно. Существуют и более человеческие, простые варианты. Как, например, вот этот вот. Здесь чувак взял свой старый байк, нацепил на него сумасшедшие большие колеса, надул их и сделал пригодными как для суши, так и для водной среды. Причем не знаю точно, но мне кажется, что кататься на подобном транспорте нереально мягко и приятно. Единственное, что меня здесь беспокоит, так это основа средства передвижения – его колеса. Настолько ли они прочные, что не лопнут от случайных палок под ними или острых предметов? Но если это так, или они легко меняются, то байк мега крут. А это летающая подводная лодка Deep Flight Super Falcon. Изначально она была спроектирована по заказу миллионера Тома Перкинса. Проект довольно быстро набрал популярность, и компания Hawks Ocean Technologies решила превратить проектирование частных подводных лодок в бизнес. Подлодка рассчитана на двух пассажиров. Она открывает перед ними невероятные виды на подводные красоты. Компактная субмарина оснащена стабилизаторами движения на корпусе и набором крыльев, благодаря чему обладает достаточной мобильностью и позволяет путешествовать под водой в самых сложных условиях. Максимальная глубина погружения может достигать аж 100 метров каждый знает как выглядит и что собой представляет трактор да это огромная самодвижущаяся машина предназначенная для сельскохозяйственных дорожно-строительных землеройных а также транспортных работ а теперь забудьте все то что вы знали и услышали сейчас эта машина с ног на голову перевернет ваше о ней представление перед вами красочный гоночный трактор по которому плачет киберпанк эти рисунки радуги пони яркие цвета вы вообще когда-нибудь видели что-то похожее? Я точно нет. Кроме того, спереди у него установлены громкие динамики, которые будут слышны на всю, блин, деревню. Салон здесь не менее интересный. Он весь розовый. Ну прям девичья мечта. Еще бы кресло мягенькое и конфетка готова. Ого, ребят! А вы видели когда-нибудь транспорт меньше этого крошечного мотоцикла? Я вот, например, нет. Выглядит такая модель очень эффектно. Она выполнена в матово-черной расцветке с синими полосами по корпусу. По своей сборке она, кстати, тоже не уступает полноразмерным экземплярам. Более того, если подобрать удачный ракурс, то я бы даже подумал, что это настоящий мотоцикл. Удивительно, но несмотря на свои размеры, такой транспорт считается очень надежным. Конечно, полагаться на какой-то сильный разгон не стоит, но зато непередаваемые ощущения вам гарантированы. А что вы думаете насчет Такого мотика прокатились бы. Помните шоу Бигфутов? Ну и, конечно же, какого персонажа этого шоу вы вспоминаете первым? Разумеется, Грейв Дигера. Именно его копия уже ждет вас здесь. Парнишка построил свою модель Бигфута. Разумеется, не такую большую, как оригинал, потому что я не знаю, сколько миллионов туда вбухивается, но тоже очень-таки достойную. Между прочим, у нее 650-кубовый двигатель, красивый яркий внешний вид, красные фонари, как и подобает истинному Грейт а также много разных технических приколов, позволяющих тачке прямо как настоящему мини-Бигфуту делать трюки на трамплинах. Такой местности поблизости у парня не было, и он этого показать не смог. Но просто поверьте на слово, что тачка на все такое способна. Не знаю, как вы, но я бы очень хотел себе подобную. Взял так, выехал деньком, покатался по лесу по кочкам, получил заряд адреналина в кровь и пошел дальше делами заниматься с приподнятым настроением. Кайф! А это настоящий Молния МакКуин. Нет, серьезно, вы только взгляните на эту мега-скоростную лодку. Я даже не успеваю разглядеть, как она выглядит. Скорость просто огромная. Вот это я понимаю, прокатиться с ветерком. Но вообще это специальные лодки для соревнований на воде. Не знаю точно, до каких скоростей они разгоняются, но думаю, что до очень больших. Прокатились бы на такой. Слушайте, вот смотрю я еще за одним выступлением Бигфута, да и не могу понять как. Ну как, машины с подобной конструкцией умудряются устоять на дороге, даже при, блин, сальто, назад и приземлении на ребро колеса? Как они так крутятся в воздухе? Чуть-чуть вот уже почти, блин, падают, но все равно стоят на дороге. Ну как? Причем тут даже конструкция самого Бигфута никак не пострадала, хотя крутил он виражи такие же крутые, как и Грейф Диггер. В общем, фиг его знает. Я, конечно, уже был на подобном шоу один раз в жизни, но теперь я сполна прочувствовал всю его крутизну и очень хочу посетить его еще раз. Это реально очень здорово, народ. А последний трюк, который сделал водитель за 10 секунд до конца выступления, это просто нечто. У меня нет слов». «Что нам эти ваши строительные машины?» – подумал ребенок и его отец. «Вот они вместе и решили создать что-то более драйвовое. А что может давать больше эмоций, чем погоня за нарушителем на полицейской машине? Вот и я не знаю ничего другого». Кстати говоря, эта тачка помимо гонок способна удивить и своей проходимостью, что уж точно никак не свойственно другим таким моделям. Вы только зацените, как она проходит этот слой грязи. Просто очуметь. Думаю, что на природе в нормальных условиях такой никакие кочки либо лужи не станут мешать. Можно посадить туда двух либо трех своих детей и отправить в путешествие. Раз уж экстримить, так экстримить по полной. Видимо, так подумали создатели следующего детского транспорта. Это клёвая дрифт-тележка, которая имеет маленькую подвеску, но суперскую предрасположенность к дрифту. Из-за низкого веса ее заносит мамы-не горюй. Управляется при этом она рулем, всё как в настоящей машине. Только без крыши, дверей, капота, багажника, да в принципе всего, за исключением днища. В общем, кататься по городу или в путешествие я бы своего ребенка на такой не отправил. Но так чисто подрифтить, похасанить на какой-нибудь площадке, почему и нет. Есть квадроцикл, это вездеход. А есть квадрицикл, небольшой автомобиль для езды по городу. Они совершенно не похожи внешне, да и предназначения имеют разные. Модель, показанная на видео, не имеет крыши и рассчитана на двоих. Сзади располагается вместительный контейнер, который можно использовать для хранения или перевозки еды и других не особо больших вещей. Отдельного внимания заслуживают кресла. Они очень мягкие и удобные, как в машине. Толстые колеса – тоже интересная деталь, ведь они позволяют с легкостью ездить даже по бездорожью. Да и вообще, как по мне, на таком транспорте можно смело отправляться на пикник вместе с другом. Согласитесь, порой круто качаться на кресле вперед-назад, чилить, что-нибудь смотреть или читать. Видимо, ребята из этого ролика тоже оценили такой вид занятий, но в то же время поняли, что сидеть на месте не стоит. Они взяли кресло-качалку, нацепили на него два громадных колеса слева и справа, все это соединили и установили на моторчик. В результате получилось автоматическое кресло-качалка, которое ездит по дороге. Самый прикол в том, что оно реально раскачивается во время езды, и тебе нужно удерживать равновесие, а то улетишь вперед. Подушек безопасности здесь еще нет. А на следующем видео, ребятки, мы с вами заценим полноценный самодельный проект, который связан с роликами человека. В общем, он купил себе ролики, ездил на них, ездил, и понял, что скорости недостаточно. И нет бы как стандартный человек пошел и начал тренироваться, да? Так он намудрил с роликами такое? В общем, смотрите. Взял какую-то дрель, нацепил ее на них, все это связал, провел проводок, ну и в итоге теперь, когда он нажимает на кнопочку, она приводит в действие ту самую сверлилку, а она уже крутит цепь, которая и ускоряет колесики. Надеюсь, он уже запатентовал свое изобретение, потому что выглядит оно тупо потрясно. Единственное, что меня тут смущает, так это надежность всей чудо-конструкции. Мало ли не удержишь равновесие на такой скорости. В общем, это надо пробовать лично. Высокий мустанг? Это что-то новенькое, но мне определенно нравится. Здесь вам не только потрясающий дизайн, но и проходимость. Думаю, с такими колесами можно смело гонять даже по бездорожью, не боясь застрять. Но больше меня впечатлило не это, и даже не яркий окрас, а салон. Слишком он красивый. Да и к тому же не знаю почему, но у меня какая-то мания на светлые салоны. Думаю, девочка, сидящая за рулем, точно обрадовалась такому подарку и теперь с радостью тренируется. Что ж, остается пожелать ей дальнейших успехов. Уверен, все получится. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на тысячу рублей. Условия все те же: подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Роман Меримерин. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи, и всем пока!